Приветствую вас, дорогие мои други, подруги. Итак, перед вами видео э, видеопрогноз под названием «Сюрпризы лета». Что же лето нам такое вот сулит, так сказать? Давайте посмотрим видео для воздушных знаков зодиака. Это для близнецов, весов и водолеев. Что же вам такое, какой сюрприз может вам преподнести это лето? Как всегда напоминаю, что сюрпризы, конечно, бывают и приятные, и не очень. Но мы все-таки давайте заглянем в эту тему. Вообще, все карты, в принципе, неплохие. Ну, в смысле, светлые, да? То есть, лето не предполагает больших проволочек. Единственное, конечно, я бы сказала бы все-таки, что до середины июля водолеем будет как-то жестковато. Будут выставляться всякие задачи, лишние какие-то перепроверки возможны. Какие-то препятствия даже может быть, особенно январским водолеем. Итак, дорогие мои, я начинаю. Вот мы подсматриваем. У нас начался уже сезон, когда косят траву, так что не обращайте внимания. За окном у меня соседи начали косить траву. Итак, в самое сердце. Что ж такое? Я бы сказала, в самое сердце, возможно, ситуация связана, или в прямом смысле слова, с сердцем. Опять же, те же водолеи может зацепить, и весы. То есть, самое сердце, вы можете принять самое сердце какую-то ситуацию, возможно, ситуацию, связанную с любимым человеком, которая вам ну, может быть не понравится, а потом вы поймете, для чего так произошло, для чего вам судьба дает через вот это событие, какие-то подсказки, я бы вот так сказала. Это июнь. Июль как фортуна дает карта материнства, карта отцовства, карта каких-то интересных, нужных отношений с вашими родителями. Или вы когда как родитель солируете, и вот что-то, какие-то диалоги очень интересные. Это июль. А август... Смотрите, опять сердце, карта разбитого сердца, то есть может быть сюрприз, когда человек, на которого вы понадеялись. Или может быть это не совсем давний человек, с кем вы познакомитесь или познакомились. Может быть вы нарисовали этого человека себе вот таким, а он или она оказался или оказалась вот такой, может быть какой-то дотошный очень ну, как сказать, когда люди въедаются в мелочи, да, вот такие, как уровня бюрократа. Ну, и еще хочу сказать, что, возможно, в августе вам, многим из вас, дорогие мои воздушные знаки зодиака, в гости придет, ну, в дом придет какое-то извещение, сообщение, которое вот у вас немножко в ступор ведет, то есть, а что с этим делать и как с этим быть, да, вот какое-то, может послание, Извещение, сообщения. Почему я так говорю, видите, какая карта? Бюрократ сидит и что-то пишет там, и пишет, и подписывает какие-то документы с, с печатями. А может быть, и вам надо будет что-то там узаконивать или что-то. Не дай бог, это штрафы, но всякое возможно. То есть, я рассказываю, дорогие мои, то, что мои карты, мои астрологические, мои любимые, горбатые, подсказывают вам. Теперь тема карьеры. Ну, скажу так, что. Я думаю, что все-таки... Тема карьеры, ну, вот, допустим, вот июнь еще не очень так. Может быть, у женщин как-то получше, чем у мужчин, но у мужчин не идет с той скоростью воздушных знаков зодиака, с какой бы вот вам хотелось. Вот я сейчас для тех, кто мужчины меня смотрит, да? Оно стабильно, но не так, как вам хотелось. Вот еще что-то вот этого выхода не хватает, важного такого, когда вас на пьедестал ставят, да? Вот какие-то идут немножко осложнения, какие-то пакости, какие-то интеллекты. Риге. тут вот такая ситуация зато июль июль прекрасный тема карьеры Единственное, что вот эта карта говорит а ты защищай свою карьеру а ты всяким тот кто завидует или может быть сослуживцам сослуживецам не рассказывай свои планы на карьеру но ну, не надо их углублять и вот им как то есть еще не произошло понимаете вот событием нам которые надо оно не произошло, мы про него уже всем рассказали. Особенно близнецы, дорогие мои, любите вы поболтать и, разбол... и разболтать чужие тайны, к сожалению, свои тоже до кучи, да, как говорится. И вот разболтали, и оно может не случиться. Кто-то одно подумал, кто-то позавидовал, кто-то испугался, что у вас так круто все пойдет. И все, и получается что-то не так. То есть, дорогие мои, лето, видите, какая карта? Защищаем. Ручкой защищаем, сами защищаем. Ну, может, какие-то светлые силы будут защищать в июне. В июле как-то само будет складываться. В июле у вас есть предпосылки для того, чтобы карьера сложилась удачно. Вот август, говорят, не спеши. Август мы как бы по накатанной с июля расхлебываем и как бы упосаживаемся, припосаживаемся в результатах июля, вот такой август, то есть август говорит не спеши, вот как есть, так есть, тут опять какое-то будет препятствие в теме карьеры, вот или будешь заниматься другим делом, ну вот что-то такое, а народ против и опять как-то коллектив тут не очень, не за ваши какие-то амбиции, скажем так, теперь тема дома мой дома моя крепость ну дом, все неплохо июнь, июнь Сюрпризы. Возможно, кто-то из вашей половины, кто-то или ваша половинка, или человек, который проживает с вами вместе, ваш родственник, преподнесет вам какой-то вот сюрприз или скажет, что вот зарплату чуть-чуть увеличили, увеличили в июне, или... Или, допустим, какая-то премия, или какая-то помощь, дотация или что. То есть вот это приятное. Вот июль, конечно, дорогие мои, июль говорит, не шути. В дом лишних людей не пускай. Карта сглаза, карта негатива, не пускай. И что-то тоже вот тут береги, не рассказывай. Особенно, дорогие мои, кто в беременностях, как можно дольше не рассказывайте от, об этом. Вот, тут интересно. Также июль как-то не советует вам, дорогие мои воздушные, планировать какие-то перелеты на самолетах. А вот август, пожалуйста, можно ехать, можно вперед, можно перемещаться, возможно, вы, вы или вы вместе, часть еще какая-то вашей семьи, возможно, поедет это как сюрприз, понимаете, или к вам кто-то приедет из родни, вот как вариант, да, вот это сюрприз такой, мы смотрим видео под названием «А где же сюрпризы?». Теперь дорожка под названием «Проделки темных сил», проделки. То есть, смотрите, июнь они будут пытаться вам делать проделки, Возможно, в дороге э, будут раскачивать ваш психологический фон. Э, возможно, опасность связана с, э, с какой-то... Ну, вот кто работает на станках, механизмы, там, где кипятки. Ну, вот такое, ну, вот, скажем так, да, вот я вот, вот такой, как вариант. Вот тут какая-то опасность может быть. Может быть... Темные будут вам кому-то из вас подсказывать или советовать, допустим, выступить где-то, ну, когда мы, кто-то у нас из родни хочет взять кредит и вас уговаривать быть поручителем. Тоже большущая опасность. Июль. Июль. Возможно, непонятные и сложные отношения с родственниками. Не обязательно с теми, кем вы живете, а те, которые вообще родственники. Возможно, родственники захотят у вас что-то попросить или одолжить. То есть вот всякое может быть. Будут вас осуждать, если вы не дадите. Ну, ну, такой период. Вот такой вам будет сюрприз. Во всяком случае, понимаете, жизнь, она такая, надо искать и плюсы, и минусы. Ну, нас обкакали но зато мы знаем кто есть кто и мы этому человеку будем больше не доверять не будем до да, э, ничем помогать может быть не будем да то есть возможно какая-то конфликтная ситуация Но это вы знаете когда допустим давняя-давняя какая-то история с наследством которую надо делить и вот вы узнаете а родня хочет там почти все получить и они считают что вот вам там или нифига не полагается или там одна 50 -я. то есть вот такая история но во всяком случае если вы начнете что-то делить то я думаю к августу вы договоритесь и хотя бы половину от того вам будет полагаться как-то вы доберетесь но ну, еще я хочу сказать что темные будут в августе вам мешать как прийти к какой-то цели они захотят вам ее свернуть сократить срубить до допол половины хорошо это или плохо ну, не знаю, может быть, пересмотрите какую-то цель, действительно, может, она слишком грандиозна, и вам за вашу жизнь к ней действительно даже и не прийти. То есть вы поймите, насколько вы ее можете сократить, чтобы прийти к этому, ну, прийти как к итогу, да? То есть вот тут август такой философский. Август может вам дать немножко заблуждения такие, а я смогу, я все могу. Может быть какая-то сильная планета к вам придет, ваш гороскоп, да, вот ваш знак зодиака. И вам покажется, что вы можете горы свернуть. Потом эта планета уйдет, а вы уже как бы напланировали, и вроде из пути уже с этой дистанции уходить не хочется, а может быть уже какие-то деньги вложили. То есть в августе будьте внимательны в теме планирования вообще каких бы ни было там, цели. Теперь дорожка защита ангела. Мне очень нравится, когда на дорожку защита ангела в прямом смысле ложится карта ангела. Итак, ангел будет очень сильно защищать вас в теме, в июнь, в теме, связанное с сохранением беременности, вот допустим, да? или с... Нача... с началом беременности, с темой детьми. Смотрите, все равно как вот карта родственников и ребеночек тут нарисован, да, то есть будет очень помогать, у кого уже есть родившиеся дети, какие тут вот защиты будет выдавать. Потом июнь, это июнь, июль может дать вам конфликтную ситуацию с кем-то из родственника, как я говорю, может даже это и дети, если у вас взрослые дети, связанные с какими-то деньгами, ну с чем-то материальным. То есть, ну, то ли я, мне даже сложно тут сказать, то ли ангел вас будет уговаривать, уступи, уступи, то ли ангел будет вам подсказывать, не давай, не давай, это не надо никому давать. Вот тут интерес, Смотрите, достала карту, да, ребенок. То есть конфликт с родственной ситуации может быть, может быть. Вот, и август, в чем, в чем сюрприз, в чем защита, в чем защита... Ангелом. То есть ангел говорит, если ты, дорогой мой, или ты, дорогая моя, к 10-12 к августа как-то сильно потратишься, или там придется, там, роднее одолжить, или что, то потом концу августа, то ли уже начнется восстановление этой суммы у вас, то ли вас, вы быстро подпишете договоритесь о ком-то, о чем-то, с кем-то, и у вас начнется новый договор на тему поступления новых, ну, новых денег, скажем, вот как бы возмещение этого, но ну, не убытка, вот отход, отток денег и приход, да, то есть август у вас очень интересный, то есть ангел вам будет подводить, кстати, может быть, даже может быть, какой-то тоже дальний родственник или знакомый родственников захочет с вами, ну не знаю, создать какой-то совместный проект. Или вот он эти, кто-то пиццерию, кто-то кафетерий, ну вот совместно, потому что скажет, слушай, одному сложно, или скажет, давай откроем там автосервис, скажем, да, вот такой вариант, или какую-то там IT-компанию, ну вот что-то такое, Одному мне не очень легко, а вдвоем мы потянем и твои деньги, и мои, и твои и наши мозги, и наши возможности, и наши желания. Вот тут осторожно, смотрите, как соединяется ангельская тема с чертовщинкой, да. То есть тут я вам даю совет. Пожалуйста, то есть очень важная, это будет очень важная для вас и прогрессивная тема. Только продумайте и почувствуйте в себе, прочитайте себя, как бы свои информации на какой объем вы можете вот что вы потянете, потянете этот проект или вот можете вот таким делать или сразу таким заявлять. То есть вот тут не спеши взвешивай потому что почему вот дорогие мои вы смотрите это видео Да потому что вот чтобы получить какую-то подсказку потому что при всем моем уважении вы воздушные часто спешите вы вот еще как-то так быстро быстро вы же воздушный пролетел торнадо понимаете торнадо пролетел а, и хочется тор этому торнаду или этой торнаде извиняюсь буду шутить уже вот быстро прийти к цели но не всегда там какие-то подводные камни которые на пути вот как сказке, понимаете, поднимаются эти скалы, горы. Поэтому вот тут надо август у вас говорить, не спеши, посиди, подумай, узнай, как у других, по -по поговори, пошукайся, зайди на чат, а как это что, а какие там надо договора подписывать, а какие там требования, какие там, может, санитарные вот эти госты, стандарты, да? Вот тут такой момент. То есть это лето, я даже не знаю, где тут вам отдыхать в это, в это лето. Ну, возможно, скорее всего, возможно, все-таки отдых у вас будет в июне, скорее всего. Июнь или первая часть июля, в принципе, вот там даже и лучше отдыхать. Потому что август какой-то говорит, засучи рукава, я тебе дам возможности. И ты будешь выстраивать свою, может быть, даже новый путь или параллельный путь в материальных каких-то достижениях. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. И до встречи.